Метод называется метод, при котором все в вас будут видеть самого красивого человека. Ой, он такой хороший, мне он очень нравится. Начинайте день именно с этого заклинания. Если начитать 7 раз мантру, которую я вам сейчас дал, дам вернее и после этого подуть на воду этой водой умыться обычно это делается так начитали мантру на чашечку с водой после этого этой водичкой вот так вот омыли лицо даже когда оно у вас чистое, и начали так с утра после этого те люди которые будут вас видеть будут говорить боже как ты помолодел бочка это красиво бочка это хорошая боже как нравится если помажете плечи будут восхищаться плечами если побрызгаете на свою одежду, будет нравиться одежда. Если на волосы, будут нравиться волосы. Но здесь есть еще одна тайна. Если побрызгать такой водой на товар, то он будет продаваться тоже. Таким образом человек становится где-то интересным в глазах других людей, потому что данная мантра называется мантра обольщения через воду. Этот день, когда вы умоетесь такой водичкой, сделает ваш день удивительно хорошим, удачливым. А даже тот момент, когда вы умылись, сделает вас обязательно начинают влюбляться. Она очень женская, эта мантра. Мужчинам ее рекомендую тоже делать. Появляется обольщение таким мужчиной. Обычно то, что мы умылись водичкой, дает нам возможность быть краше. Данный заговор... А также вот эта тайная мантра, она делает человека еще и молодым. Итак, давайте ее напишу. Ом хрим намо мохиняй сарвалокамме вашикуруб хумпатсоха. Она очень несложная, ее нужно семь раз прочитать, подуть на водичку, после этого этой водичкой умыться. После этого побрызгать на одежду, побрызгать на волосики. Все вокруг начинают вас видеть, человек, который красивый, интересный и так далее.